Божество твои, весь Божий, Осия мира, весь свет разума, Небо звездам служащие, служащий, Звестой учагуся, Тебе планетис Солнцем. Твое крести, Боже наш, Васия, мира и свет разума, Небозвездам, служащий, Звездой учакуся. Себе планете сегодня а солнцу правды, И тебе видите с высоты востока. Христе Божий наш, Василия мира и света зума, небо звездам служащие, звездою уча, пуся. тебе кланяйтесь о солнце правды, и тебе верите с высоты Востока.